Всем привет! Спортзал из дерева своими руками. Абсолютно все из дерева. Вам не послышалось. Вот такая жимовая стоечка. Даже механизм регулировки угла есть. Причем очень даже удобный. Вот так вот. Несколько положений. Полноценная жимовая стойка с жимовой лавкой своими руками. Вот даже обшивочка очень прикольная. И здесь тоже есть механизм подъема сидения. Вот. Оригинально сделано так. Здесь два положения высоты повыше и пониже. И самое интересное: блины. Блины из бетона. Отлитые просто-напросто из бетона. И гантели. Деревянная ручка. И тоже из бетона. Очень эффектно выглядит. На сегодня все. Не забываем тренироваться и подписываться на канал. До новых встреч!